Давайте. Это напишем. Все. Выпадет кипятку, чтобы Ладно, перезайдем. И пока что Так, мы уже начали. Да, мы уже начали просить, уважаемые не за эту штуку. Без из него все равно проблемы да и теперь мы заходим в такси и пишем. Тут в жопу тогда. что-то я не понял Я э, уже не взросли мы делаем небольшую так мы уже продолжаем я говорю, у меня не может проблем с сразу же предупреждаю не обращайте внимание на вот это что то случилось что я тут мы просто запрыгиваем в такси. Какой-то Какой шмашечный водитель. Ладно, давайте найдем другого. Так, да, кстати, я, св... я из тюрьмы освободился, теперь я не гопник, теперь я обычный уважаемый житель штата, и сейчас мы будем использовать. What's that one? What's that one? What's that one? Мы доехали до спортзала. Мы продолжаем запись. Так вот. Мы зашли в спортзал. А! И начали. А! Давайте лучше вот сюда. <связывая> умер, смотрите, я его сейчас убью её, смотрите. Вот. Они меня сейчас убьют, умер. Соединится не хп, всё будет нормально. Вон, <связывая> вот. Короче, просто мы убиваем по этой груше. О, мы вот набиваем, мне надо сто девяносто восемь раз набить. Как я понял, надо интерваль. Я понял, надо интержать, интер, интер и кнопку сбить есть. Вот у вас там другая кнопка бить". ну интер. А вот, не знаю, но нам надо все прокачивать. Ну ладно. Так. можно не нажимать, просто нажимаешь на нить и бьешь гуршу <свечес> <Так, мы> прокачиваемся <свечес> В следующий раз я буду снимать уже с Сашей сейчас без Саши четвертый выпуск будет с Сашей и как я вам хотел сказать что мне обращается внимание такие звуки, которые выливают на эту штуку такого больше не повторится просто ну, немного влагая этот, ну, биташка немного помогает от фигня вот такая и я почти тут уже довел Сейчас еще много струк. Просто вьм мне надо главное учиться. Убить все лучше вам говорю. Урзал ЛВБ ехать. Это самый норм. И пойти лучше тренера вам всем. Когда вы заработаете, я вроде бы, 6. Мы, да я уже и тренером, и развозчиком продуктов был, и таксистом. Это на восьмом этаже. Ч-то ты, блядь, за ты? Барашка надо. А ты куда тут прыгнул? А ты, ты куда пошел, блядь?